В ЦПЗ смешалось все, от православия до культизма, есть что-то эзотерическое, ну и, конечно, немного собственных убеждений мессии. Например, в заповедях Писсарёна говорится, что если во благо, то и врать можно. Хотя не скажу, что в любом случае надо говорить правду. Есть обстоятельства, где высказать неправду может оказаться мудростью и действительно может помочь человеку. К примеру, даже если вы разговариваете с детьми и порой используете образ Деда Мороза, это тоже ведь неправда. Но вы видите, что порой это играет. Интересная роль в развитии фантазии ребенка, его воображения, его переживаний. Но действительно носит очень хороший оттенок, но по факту это же неправда. И приходит не Дед Мороз, а сосед или знакомость с работой вашей. Но ребенок верит, и в его чувственном мире происходит очень важное, очень красивое переживание. Оно играет положительную роль в его формировании. Так вот, конечно же, про то, надо будет учиться говорить. Ложь во благо, которая может успокоить другого человека. Конечно, допустим. Если тем более в этом случае ложь, употребляется как что-то временное в критический момент. А потом, когда критический момент проходит, дальше уже можно сказать правду. То есть таких обстоятельств очень много может возникать в жизни. Но тут нужно уметь применять эту неправду. Главное, чтобы вы ее не применили в своих корыстных побуждениях. Но это редкий случай, где надо очень быть внимательным. Торопиться легко, этим пользоваться не надо. Я не принимаю положительные Я... мысли. Я вообще не... Отрицаю положительность и во благо. Мы должны многому еще научиться. Тогда сложно будет детям рассказывать слова сказки. Им надо тогда и просто не рассказывать. Ведь там же в основном много неправды. И если порой дети стараются поверить, что их нашли в капусте, тогда тут... Я в детстве тоже считал, что меня нашли в капусте. И в этом, когда я услышал правду, как это все происходит, у меня был шок первое время, я помню. Ну, в данном случае можно детям рассказывать правду, как все происходит. Но если перед вами находится больной человек, его сердце настолько слабое, что негативная информация может очень быстро его убить, а если эту информацию мягко, со временем подать, то он мог бы тоже, в конце концов, принять эту информацию, но остаться жив. То есть, если этот больной человек, случилось так, что в его семье кто-то очень родной погиб, и этот человек спрашивает, как дела у того человека. А вы знаете, что если вы скажете правду, что тот его родственник погиб, этот сразу же умрет. Вы это действительно так сделаете? Сразу скажете правду? А почему же ты говоришь, я это не принимаю? То есть есть обстоятельства. Вы просто, когда что-то утверждаете, как правило, основывайтесь на том, что вы не владеете всей широтой обстоятельств, которые с этим связаны. Потому что ту же самую информацию, правдивую, ее можно донести, но бывает не совсем сразу. Сначала сказать какой-то оттенок неправды, потом постепенно перевести и сказать правду. То есть тут нужно уметь пользоваться обстоятельствами, и здесь нельзя быть таким прямолинейным во всем. Вы должны понимать, что жизнь человека, его чувственный мир это как стихия, как река в природе. И она имеет разные повороты, разную скорость течения. Река не течет ровно прямыми линиями и по прямым углом поворачивает. Если вы пробуете плыть в этой реке, будет очень глупо установить руль прямо и держать его только в одном положении на судне. Вы разобьетесь на ближайшем повороте. Надо уметь пользоваться изгибами реки. Поэтому надо быть очень осторожным, чтобы когда стараетесь поставить какую-то категорию, критичную, категоричную категорию, учитесь жить без этих категорий. Надо учиться чувствовать. А голова, она нуждается в определенных категориях. Это да. Но у человека особенность воспринимать жизнь именно через чувственный мир прежде всего. А этот чувственный мир примитивными правилами никак нельзя привести в порядок.